Ты должен был явиться к десяти ноль солдат. Сержант, но я не солдат. Теперь солдат. Мира! Да, сэр. Не слышу, Маквин? Да, сэр. Так да, то лучше, солдат. В общем, так. Ток сказал, тебя нужно погонять по полосе препятствий. И я с ним совершенно согласен. Ну все, теперь ты в армии. Так что упал, завелся и прощай асфальт. Пошел! Ага, насколько можно. О, Я нет. не выдержу. Что за слентяи смотреть противно? Где ваши лошадиные силы? Ну что за условия? Вы с асфальта-то хоть раз съезжали? Окунитесь в эту грязь. Попробуйте ее на вкус. Так, первое задание. Пройти полосу хорошим темпом и преодолеть все препятствия. Не халтурить. И сюда не отдыхать приехал и всем привет ребятки наконец-то дали слово ну нельзя было перебивать военного тренера инструктора все таки он главный а мы с вами пока по проходим вот так вот полосу препятствий сделаем все что от нас требуется и в кратчайшие сроки ведь мы с молнией Макина можем сделать все что угодно погонять по туннелям по чем угодно в принципе вы уже убедились в этом в предыдущих выпусках вы все прекрасно видели а что вас еще только ждет впереди узнает тот кто то досмотрит это видео до конца посмотрит следующий выпуск поделится с друзьями а пока мы тараним стены из покрышек которая кстати к сожалению не разбивается и пользуясь случаем бы хотелось передать привет каналу Spider-Man 007, который постоянно с нами смотрит все наши выпуски. Спасибо тебе большое, дружище. Мы рады, что у нас есть такой друг. И, кстати, кто хочет или хотел бы услышать привет на нашем канале себе вам достаточно написать свое фамилия имя в комментариях и в следующем выпуске вы обязательно появится Вот мы пока тараним бочки слетели кстати, кто заметил? С такого пьедестала опасного, но не разбились, к счастью. И вот финишная прямая, мы ну, молодцы. Хорошо, последний тест потребует от тебя предельного напряжения. Мне нужна мощь, мне нужна концентрация, мне нужна скорость, мастерство и выносливость. Ага, а мне холодный душ. Вперед! Ну вот, еще одно задание, и я думаю, наш Маквин после него со спокойной душой сможет принять холодный душ. Никто ему в этом уже не помешает, ведь он его зас заслужит. Да, чем заслужит? Очень хорошим прохождением полосы препятствий. Я накаркал, к сожалению. Зацепились мы немного, но ничего страшного. Зацепились немного, сейчас мы догонимся. Все задания будут выполнены. И все, что нужно от нас, мы делаем. Мы, кстати, машина не военная, не внедорожник, я напоминаю. А просто спортивная машинка. В очень хорошей форме с хорошей реакцией, вот так вот, и с отличной, с отличной группой поддержки, которая мотивирует ее на победы Вот, бочки в этот раз не нужно сваливаться мы вниз не, не собирались, но так получилось, что свалились. Да, бочки нас больше задерживать не будут. Что-то у нас здесь такие срезалки какие-то непонятные, то ли есть эти срезалки, то ли нет. Трасса довольно сложная, ведь это десантники и всякие военные на ней тренируются. Подписываемся на наш канал, ставим пальчики вверх. Пока-пока.